Для любой финансовой организации важно, чтобы ее клиенты придерживались мер безопасности в интернет-пространстве, особенно когда компания предоставляет услуги онлайн. Ведь если клиенты не будут достаточно осторожны, они рискуют потерять свои деньги. О том, на какие уловки идут мошенники, мы поинтересовались у эксперта. Цель кибермошенников – завладеть деньгами пользователя в интернете. Самый удобный способ это сделать – под видом финансового учреждения узнать у него конфиденциальную информацию о его счете. Например, посредством электронного письма сообщить о проблеме со счетом и заманить человека на поддельный сайт. Здесь он введет логин и пароль, тем самым сообщив их мошенников и открыв доступ к своим деньгам. Этот способ получил название «фишинг». Его реализуют в форме массовых рассылок или личных обращений к пользователям. А поскольку банки и многие небанковские финансовые компании предлагают услуги онлайн, их клиенты должны быть наиболее осмотрительны в вопросах кибербезопасности. Какие меры предосторожности должны соблюдать интернет-пользователи? Существуют простые правила поведения в интернете, благодаря которым вы и ваши деньги будете защищены от кибератак. Запомните, что банк или другая финансовая компания никогда не просит клиентов передавать по электронной почте такие данные, как пароль, номер и срок действия карты, пин-коды и другие. Получив такой запрос, перезвоните в свою компанию или банк и убедитесь в подлинности письма. Не открывайте приложения к письмам, полученные от неизвестных от вам отправителей. Приобретайте товары и услуги на тех сайтах, которые указывают свои контактные данные. В случае необходимости вы должны знать, куда обратиться с вопросами или претензией. Для расчета в интернете лучше завести специальную карту, на которой вы не будете хранить большие суммы. Регулярно проверяйте состояние счета и остаток по нему. Если обнаружите пропажу средств, оперативно связывайтесь с банком и блокируйте счет. Также старайтесь не хранить конфиденциальные данные на жестком диске в незашифрованном виде и регулярно обновлять антивирус своего компьютера. А если у пользователя нет возможности перезвонить в компанию, от которой пришло письмо со ссылкой на сайт? Действительно, многие организации используют электронную почту для связи с клиентами. Например, наша компания часто отправляет на e-mail заемщикам промокоды со скидками на ставку по кредиту. Чтобы получить скидку, нужно перейти по ссылке в письме и войти в свой личный кабинет на сайте, введя логин и пароль. Внимательных пользователей может насторожить такое письмо, однако есть способы убедиться в подлинности письма и адресанта. Перейдя по ссылке в письме, не спешите вводить свой логин и пароль. Откройте новую вкладку и найдите официальный сайт нашей компании. Сравните, как оформлена адресная строка. Если она совпадает, можете спокойно заходить в свой аккаунт по ссылке из письма. К тому же в нашей адресной строке вы увидите гринбар с полным названием компании и с протоколом HTTPS. Это значит, что сайт защищен сертификатом SSL, прошел самую строгую проверку подлинности, включая верификацию юридического лица, которому принадлежит ресурс. Мошенники не смогут получить такой сертификат и, соответственно, подобную форму адресной строки. Сайты из GreenBar зеленой строкой и протоколом HTTPS на сегодня считаются наиболее защищенными от фишинга и других видов интернет-мошенничества. Итак, в большинстве случаев избежать потерь в сети поможет соблюдение простых правил безопасности. И тогда онлайн-шоппинг и даже получение кредита в сети станут для вас простыми и понятными задачами.